Готовлено к отправке два сматывающих устройства электроковер. Одно устройство поедет в Московскую область, второе устройство в Ярославскую область. Устройство уже упаковано в Трейч и на транспортной компании дополнительно будет упаковано в жесткую упаковку. Устройство отправляем по всей территории Российской Федерации транспортной компании по согласованию с заказчиком. Данное сматывающее устройство электроковер укомплектовано плавающим пузырьковым покрытием. Три с половиной шириной и 12 метров длиной. Изделия изготовлены из нержавеющей стали, и каждое изделие имеет индивидуальную бирку, где помимо основных технических характеристик указана дата изготовления изделия и его инвентарный номер. Управление сматывающим устройством осуществляется с помощью счета управления. Когда на щит управления подано напряжение, то горит жел желтая кнопка. Управление осуществляется двумя нажатием двух клавиш. При этом на щите управления загораются зеленые кнопки. Также каждое изделие сопровождается паспортом и руководством по эксплуатации, где прописаны технические характеристики изделия, устройство и принцип работы, установка и монтаж устройства. В паспорте указана дата упаковывания и дата изготовления изделия. К изделию прилагается декларация о соответствии.